камера включилась всем привет. всем привет сегодня мы решили поехать в парк северная пустыня вот мы уже в парке вот, вот так красиво в общем в общем мы решили вам заснять эту всю красоту этого парка да, покажем нам здесь очень нравится периодически гулять он спокойный на берегу реки также есть детские аттракционы он там он ну, не знаю наверное мы туда сегодня не пойдем герои войны отечественная война. Я многих даже и не знаю. <смех> Интересно. Ой, а там музыка. Там дискотека, видимо, кому за... Ну, просто кому за. Детюшки. <смех> <смех> Весело. Стихи Пушкина, оп-оп-оп. Чего оп. ты давай с выходом? А мы еще подсматриваем. Стесняются, наверное. Может, давно не виделись. Может быть, они сюда приходят поболтать, увидятся. Ну, да. Ну, это, видимо, как уже последний снег а, счищали с дорожек. Вот он сверху, такой вещь грязный. Мы уже немножко начали замерзать. Сейчас пойдем, наверное, чай-кофе возьмем. Здесь есть и кафе. Здесь есть также творечки в общем перекусить найдем что сцена здесь всякие празднички проводят там тоже аттракционы а мы сюда Мы не знали а сейчас проходим видим здесь даже аппараты есть кофе снеки и мы можно взяли, не стоять там в очереди мы взяли сливками, одну на двоих. да вкусненько блин я забыла как она называется вафли со нет, она же как-то называется. Я заблокала. Так. Ну, мы такого на море видели. Только там было мороженое. А тут можно покупать либо мороженое, либо сутки. Да, кстати, мы вот в Ростове, например, таких вафель не видели, да? Больше нигде не встречали. В основном на море мы видели. И в вот Ростове в Москве теперь еще. Хорошо, у нас теперь... Есть временный согревчик В виде чая Идем по вот такой вот красивой олейке Несмотря на то, что пасмурно Птички поют Очень приятно здесь гулять Также здесь есть Столы для настольного тенниса. Есть открытые корты для такого обычного большого тенниса. Баскетбольные площадки. Там тоже кто-то играет. проходили там еще спортивные площадки были детские площадки в общем здесь всего всего всего предостаточно на любой ус и цвет здесь очень хорошие велодорожки а посмотрите какой И здесь обычно, когда вода не замерзшая Очень много разных уточек Но сейчас вода замерзшая Никого нет Я не так хотела ее видеть Она очень любит к ним приходить, их кормить А, нету Да, смотри, там прям снег такой Рыхлый Сейчас лед очень опасный, здесь еще э, уголочек со снегом, а вот подальше уже прям видно, что там тоненький лед. Только мы с Дианой поговорили, что по льду ходить опасно, особенно уже в марте месяц. Лед уже другой структуры, он уже более рыхлый. Вот, пожалуйста. Один человек идет. Да, второй человек не там встал, наверное. Понял, что его снимают. Mm -hmm. Он прям бежал, а теперь все. Вот, этот еще и ножкой топ топ Ну, вообще красавцы. Диана идет и все беспокоится за этих ребят на льду. Мама, вот как они залезли, а как они попали, а зачем они туда попали? Нет, ну на самом деле непонятно. Везде все огорожено, нет, ну, можно, конечно, подлезть. Вот здесь вот проходик такой. Но тем не менее везде запрещающие знаки, что выход на лед запрещен. Что их туда повело? Что они ищут? Хотя их видно, что они, ну не рыбаки, там рубить не собираются. Ну, когда они нас увидели с камеры, они, конечно, остановились, начали как на нас смотреть, <свист> видимо, побоялись. Ну, я, конечно же, не стала снимать близко лица, как бы мне это не нужно, это их дело. Вообще, <свист> А, Да. Угу. Да тоже он там, вон там люди угу. вот. вечери красиво начинает светиться речной вокзал Он находится на том берегу. где они сзади собачку туда подбежала <смех> <смех> угу. вот мы дошли до подводной лодки это там сейчас музей мы сейчас поближе подойдем расскажем <смех> что есть что сейчас непонятно надписи все закрыты видимо снег влага может быть их как-то повреждают что все это закрыли вот тоже экспозиции накрытые новосибирский комсомолец музей вмф к сожалению, через 15 минут они уже закрываются, поэтому у нас уже не получится ничего посмотреть и зайти. Да, здесь кувшиночки внизу были. Ну, сходим как-нибудь в другой раз. Торпеда, да? Mm -hmm. Торпеда передано музею. Советом ветеранов. Советских музеям, Советской школы Юн Северного флота Обалдеть, какие небольшие. Большие Ой, еще одна Учебная тренировочная Торпеда она большая. Там у нас это дома? Да. Получается, уже на МКАД? Нет. МКАД у нас с той стороны, вот где мост там был над рекой. Федор Федорович. Ой, якорь тоже большой. транспортно-десантный экраноплан. Яна, ты знаешь, что такое экраноплан? Да, да. Вот эти самолеты, которые летают на Правильно, молодец. Тоже он такой большой, да? с другой стороны проходим подходим к этой беседке для танца сейчас уже все танцуют ну наша прогулка по парку северная пушина подходит к концу если вы нам поставите лайк мы будем вам очень сильно признательны ну и всем пока